доброго всем денечка вот я и в теплице с утра в теплице было ну где-то градусов наверно 10 а сейчас уже 25 и я посадила редиску лучок уже многосемейный посадила ну, собственно говоря вот конец марта решил вот в этом уголочке засадить зелень Лук мы потом как только вырастает мы его просто выдергиваем и на еду у нас уходит не жалеем потому что этот многосемейный лук растет очень хорошо но я вот хотела сейчас сказать перед тем как здесь скопать но ну, хотя бы этот кусочек да ну собственно как и другой вот видите я разбросала удобрение здесь хотя вроде бы мы тут и навоз разбрасываем вот тут у нас шашка была сделана, чтобы дезинфицировать теплицу. Шашку ставили. Я разбрасывала азофорскую. Вот сейчас посмотрим. Кстати, очень хорошо она продается и много по цене. Очень дешево в светофоре. 36 рублей 90 копеек. Цена, скажем, чисто символическая. Везде очень дорого. зафоска идет... Процентное отношение 17-17. 17 азота, 17 фосфора, 17 калия. Вот. И вот еще такой есть суперфосфат двойной. А тут азота 18, а фосфора 38. Очень хороший состав для полива рассады. Я его настаиваю и поливаю рассаду. Очень хорошо укрепляется и развивается корневая система рассады. Она становится крепкой, бодренькой такой, но ну, мне нравится. Во всяком случае, я делаю это всегда и никогда не подводил меня этот суперфосфат двойной. Есть и простой суперфосфат, вот он, там другие пропорции, там меньше фосфора, но вот это вот эффективно для рассады, для развития корневой системы. Фитоспоринчик тоже я покупала в Светофоре, очень-очень недорого это обеззараживание и защита от болезней. И я поливаю им почву, этим фитоспорином. Вот здесь я тоже развела, полила. В общем-то, как-то на душе спокойно, что у тебя все это обеззаражено. Фитоспорин нужен, потому что теплица простояла целую зиму, работала лето. Хотя я ее всю-всю мыла, теплицу, обязательно я ее... Её... Мыло с хозяйственным мылом. Самым простым, обычным. Вот. Но, знаете, это все-таки у нас вот теплица, например, уже к разряду новых не относится. Поэтому все-таки обеззараживать и мыть надо. Надо тепличку. Я вот поделилась своими удобрениями, которыми пользуюсь уже не один год. Так что я советую вам их тоже применять. И они Действительно очень недорогие. Очень недорогие в магазине светофор. Продаются прям неограниченно. Там есть и корневин есть тоже. Я корневин брала. Уже использовала. У меня уже его не осталось. Для рассады пользовала. И использовала я корневин. Для пересадки всевозможной. Советую заглянуть в светофор. И запастись. Вот перед тем, как вскопать, например, огород, мы азофоску по всему огороду, так это как сеятель проходит у меня супруг, и ее э, разбрасывает. Ничего здесь э, нету критичного, как говорится, все нормы азота, фосфора и калия, они щадящие. Есть смысл применить это удобрение. Что ж, вот теплица уже у нас готова сказать к посадкам я хочу еще посадить здесь сейчас в ложке чашки э, такие простые однолетники это алисум однолетник посажу я и посажу обязательно конечно бархатцы бархатцы у меня всегда каждый год украшает мой огород мои дорожки вокруг яблонь я сажаю бархатцы ну что ж наши посадки начались давайте с богом Теплица тепло уже можно заниматься этим вот. но ну, у меня конечно пока еще беспорядок здесь надо привести все это в соответствие вот эти полки тоже Ну, все все надо приводить в порядок буду вот видите у меня есть емкости для посадки цветочки цветов буду буду уже рассаживать вот давайте посмотрим какая температура вот видите уже по 30 она 28 29 жарко жарко прям уже за день теплица нагревается прогревается поэтому можно уже что-то посадить редиска не боится холода многосемейный лук тоже не боится ну что всем добрых посадок вот и мой первый обзор из моей теплицы вот так много у нас снега еще. но ну, дорожка растаяла сюда. Вот видите, как очень хорошо чуть-чуть. Конечно, отгребали снежок. Отгребали, отгребали. Вот так, видите, как хорошо. Скоро будет, наверное, потоп. Очень много снега. Ну, пусть, пусть будет так. Нынче год такой. Давайте будем сажать, друзья мои, мир вашему дому, весны, солнце, счастье.